Сегодня я делаю кабачки просто во вкуснейшей подливочке. Что мне для этого надо? Кабачок 2 килограмма. Перец болгарский один, лук один репчатый, яблоко одна штука, перец чили, ну это по вашему вкусу, морковь одна штука, сахарный песок, один стакан, масло подсолнечное 1 стакан, соли 50 и уксуса 100 грамм и томатной пасты можно брать томатную пасту 70 грамм или я брала вот домашний кетчуп такой который я сделала вот эти ингредиенты понадобятся для того чтобы сделать кабачки кабачки нарезаем кусочками или так как вам больше нравится остальные овощи можно пропустить через мясорубку все это перемешать острый перец регулируйте на ваше предпочтение кто любит остренькую закусочку добавьте побольше перца добавляем подсолнечное масло уксус соль сахар пасту все все это мы перемешиваем я это буду делать в измельчителе или в паре. вот он больше который я недавно приобрела начинаем все у меня подготовлено я измельчила кабачки так, на измельчителе сделал лук, яблоко, а здесь у меня морковь с перчиком острым и простым перцем болгарским. Сейчас все это я отправляю вот эту смесь в первую очередь. Сначала наливаю масло подсолнечное, чуть-чуть подогреваю, соль, сахар, кетчуп, у кого томатная паста, и отправляю яблоко и овощи. Я обычно готовлю в казане. Варим полтора часа. Час-полтора до готовности кабачков. Пробуем на вкус. Сейчас выделится сок. Соком покроются. Количество жидкости зависит от времени варки. Поэтому ориентируйтесь на свой вкус. До окончания варки у меня осталось минут 20 еще. Я положила зелень, чесночок. Посмотрите, какой томатный вид, красивый. Я буду раскладывать в маленькие баночки, поскольку... Кабачки вот с такой аппетитной заливочки у меня получились остренькими. Я буду закладывать их в небольшие баночки, чтобы можно было покушать с пельменями, картошечкой. Очень вкусными получились кабачки. Заливочка удалась. Приготовьте таким рецептом кабачки. Вы удивитесь свое семейство, вкусной закусочкой мир вашему дому друзья мои.